Чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Черноусов Илья Витальевич. Э, сколько лет? Год рождения? 26, 96 год. Э, откуда родом? С Москвы. Э, когда зашел в Украину? 17 или 18 июня. Июня, да? Да. В э, каких войсках? С лихота. Пехота, да? А должен? Пулеметчик. Пулеметчик. А где зашел? Где-то через Белгород, не знаю. В Харьковской области. Харьков. Заходил в Харьков. А когда в зале плен? 1 июля. То есть месяц? Через две с половиной недели, где-то так, через две, после того, как вошел на территорию Украины. А обстоятельства? Двигались в атаку и в общем, там, где должны были быть наши, оказались ваши. И я вышел к вашим. И меня ну, расстреляли немного. Мое мнение есть? Да, в руку. Что там? Ну, поломана лучевая кости и сквозную. То есть, в принципе, мне повезло то, что я пулеметчик, я двигался вот так, здесь висел пулемет. Прострелил руку, и пуля осталась в пулемете. То есть, так возможно, меня бы пробило. То есть, я правильно понимаю, то вышли в атаку, да? Да, мы шли в атаку. Вышли в атаку, ты стрелял. Ну, стрелял бы, если бы знал, что то ну, ВСУ, Но то были. Точнее, если бы знал, что то ВСУ стрелял бы, но думал, что то наше, потому что связи с подразделением не было. Вообще, ну вообще, но за две недели стрелял уже, да? Бои были? Ну бои были, но бои были, такие арт. Арт-обстрел, поэтому. Ну все-таки это... А в каком населенном пункте взяли плен? Где-то под Изюмом. Под Изюмом, да? Ну в Изюме самом-то был? В самом Изюме был, но бой был где-то в лесу. Я понял. Э -э -э вот... Когда мы говорим об изюме, да, вот сейчас, ты знаешь, что эти территории отбили вооруженные э, да. силы Украины, да? да. И много сейчас вот показывают кадров, что там были пытки гражданских, брали были русские, много смертей гражданских, братские могилы найдены. То это знаешь что-то об этом? Я, да, много говорили здесь. Ну, вообще-то это видел, когда был в изюме? Нет, местные видел, как по Изюме гражданские гуляют, то есть рынок работал. Ну это, это, это все понимаю, но то, что Русский занимается вот этим всем? Слышал, но сам не видел. Много слышал здесь в плену. А там? А там нет. Но я опять жил в лесах. То есть в принципе я со своим подразделением приехал и с другими ну, не общался. Все, что я мог видеть, это там всякие слухи и так далее. А какие цели ставились перед тобой, перед подходом? До рядового состава цели не доводились. Ну а хорошо, но вы когда двигались, да, вот ставились цели какие-то, вы же воевали, стреляли, ты стрелял и так далее. Все, что нам говорили, двигайтесь, и как бы вот там-то там-то мы должны там занять место, выбить. Ну, То, То есть захват продвигаться, захватывать территорию. Вы да? выбить украинцев, да, захватить территорию, и все, стоять. А для чего? Ну, нам этого не доводили. Ну это ведь и так, наверное, понятно. что. меня нет, ну вот я, я, я спрашиваю тебя как русского. Ну, я так думаю, что мы хотели захватить. В Харьков, Харьковскую область. Украину? Ну, часть Украины. Не, ну, заходили с разных сторон, ты это тоже знаешь, да? Ну, то есть Украину хотели взять? Ну, я так думаю, что часть Украины хотели взять точно. Вот, честно, напомнение Илья. Илья, первый нормальный русский, который говорит, да, хотели захватить Украину, честно говорю. Ну. Да, а для чего вот русским Украина... Ну, я так... Ну, это мое мнение. Да, uh -huh. все твое мнение. Не, не Путин, не, то есть я не принимал решения об этом. Я, я думаю, что... Потому что исторически это было частью Российской империи, и, наверное, мы здесь все очень похожи. Ну, все. Первое время, где я, я ну, был в плену, это не Днепропетровск. Там, в принципе, я бы не сказал, что мы очень разным по менталитету. Например? Ну, мне казалось, что такие же русские люди со мной общаются. я... Вы тоже похожи, на да. да, ну я, ну я бандаровец, да, вот такой. Ну, тут тот образ бандеровца, который нам описывают. Я западная Украина, да. вот я, я родился в городе, который недалеко там, где родился Степан Бандар, Вот я такой, да, мощный бандаровец. Вот тот колоритный образ, который нам представлялся, о Бандере, я здесь не встретил таких. Ну, то есть вы, вы до сих пор думаете, что украинцы похожи с узкими, да? Я, я так думаю, да. Ну, это, ну, это же... Для вас это не два разных народа, две разные нации. Для меня нет. Вы понимаете, что после того всего, что сделаете по-русски, типа, ну, украинцы ненавидят русских. Понимаю, да. Ну, хорошо. Есть какое-то, грубо говоря, вы говорите, что это была часть империи, и нужно было бы как бы вернуть, ну, как бы под Россию, правильно я понимаю? Да. Да, хорошо. Э -э -э какие страны вот, снова строят империю в мире? Ну Турция об этом зарекалась по свою орду. Ну нет, хорошо. Ну, они в Сирию лезут. Ну то есть в принципе. Кто еще? Ну наверное вот в последнее время знаю только за Турцию, что они там. Они что-то там захватывают или нет? Я думаю, что им просто не дают. Они в Сирию пытаются зайти. они одна из сторон, которая решает в Сирии международно, да? Я понимаю, что сейчас уже не то время с этими там феодальными походами, захватами земель. Поэтому... Просто я высказал свое мнение. Ну, хорошо. Почему на самом деле русские войска пошли... Как это... Путин поставил задачу, что... Де-национализация. национализация Это другое. Денацификация. А что такое де Вот это я оговорился. денацификация. нацификация правильно сказали. демилитаризация. милитаризация и, в принципе, все, наверное, из, из задач, которые он публично озвучил. Хорошо. И которые мы знали. А ага. То, что мы можем думать, но ну, то, что вот я лично для себя думаю, что я шел просто как бы, забирать территорию для включения в состав России. То что вы, ну, ни для кого не секрет, что хотели же да, проводить и в Харькове референдум, и, и где еще, в Херсоне, ДНР, ЛНР. Я ничего не хотел. Не, nee, я имею bother. <Sandra> в виду по телевидению, что это показывали, что правительство России хотело это сделать, совершить там. Что-то в марте об этом поговорили. Не, они хотели, да, но они понимали, что нету поддержки населения. Ну, я говорю со стороны, как бы, россиянина. Хорошо, давайте, ну, типа, разберем, то есть, мы, ну, то есть, кроме России, больше никакая страна не захватывает территории, правильно, сейчас? В 21 веке, да? Нет. Хорошо. Давайте тогда, ну, то есть, вы... Ну да, это исторический факт, что разные части Украины были под разными, говоря, э странами. Да? Там часть Украины была под Россией, там часть в разные времена там была Западная Украина, это Польша, Польша Австро-Венгерская Австро империя и так далее. Но распался Советский Союз, правильно, да. в 90-х годах. Все подписали, что это остаются территориями, а это Украины, это там Россия, это там Азербайджан, это там Грузия и так далее. Да? То есть есть какое-то ну, международное право. Правильно? Да. Все подписали из России в том числе. Проходит там, не неполных 30 лет. Россия хочет Крым, Россия хочет э, Донецк, Луганск. И в 2022 году она хочет всю территорию Украины, потому что когда-то когда там какая-то часть Украины была частью Русской империи. Я согласен, что это... Ну, это, это дичь. Не совсем... Ну, немного странно, особенно то, что всю Украину, то есть какие-то, может быть, те города, которые сами бы хотели быть частью России. Ну, вот сейчас, наверное, это уже не могу сказать. Не, ну, не знаю, что Ну, на самом не, у деле. У меня происходит. вопрос? Да, вот эта страна, которая вот хочет территорию, это как, как несколько там веков назад, идти захватывать. Ну, это же какие-то дикари в 21 веке. Ну, зачем? Ну хорошо, ну территория зачем? Что даст территория? Вот у меня вопрос. Ну, политически Одесса, что море. Чтобы сюда не пришли натовские корабли, ну, вот. Какие натовские корабли сюда должны были прийти? Это другой вопрос. Mm? То есть это, это другой вопрос. Я вот... Ну, вы говорите, чтобы не пришли натовские корабли. Какие сюда должны были зайти натовские корабли? Чем НАТО угрожала России? Ну, вот реальный вопрос. Но ну, я серьезно спрашиваю. Насколько я знаю, что как бы, Черное море. Туда не могли заходить американские корабли. А с разрешения Украины, ну, потому что часть моря, как бы, как-то прибрежная зона Украины. Мы продолжаем? Как-то... В общем, правильно обозначить не могу. Но с, при, с приглашения Украины США они могут как бы приплыть сюда на учения. Но, и, хорошо, и... Ну, хорошо, но заходят они, что дальше? Ну, чем это, чего-то для ну, России? Для России... Видимо, была опасность нападения на Россию, Чего? американцев, НАТО. А какие-то сигналы были, что НАТО хочет нападать на Россию? Ну, не было. Я, я не знаю. таких. Ну, где логика тогда? Ну, пусть зайдут. И что дальше? Ну, я думаю, что логика Владимира Путина в том, чтобы просто не было даже возможности о таком подумать. Чтобы просто этого не могло случиться. Ну, то есть сигналов вот НАТО никакого не было, да? Что они хотят... А зачем НАТО, грубо говоря, Россия? Ресурсы, может быть, нефть, газ. Но это мои предположения. Но... Ну, то есть вы верите, что НАТО хотела напасть на Россию, да? Нет, я в это не верю. Но в то, что бы не могло, даже если захочет, вот поэтому, я думаю, и зашли... А когда она хотела вообще? Вот. вот когда НАТО хотела нападать даже на Советский Союз? Ну, применять вот ваша... жизни Да. Я такого не знаю. А за независимости? выходит хоть один сигнал, что НАТО хочет страны НАТО хотят нападать на Россию? Нет, я таких сигналов как бы не видел, не знал. Откуда тогда аргумент, что НАТО должна напасть на Россию? Ну просто это возможно и как бы теоретически. Но вы понимаете, что возможно мы завтра все умрем? Mm -hmm. Понимаете? Логика, ну да. Логика как бы строится на... с потолка. Ну то абсурдная логика, абсурдная. да? Абсурдная. Хорошо, давайте по-другому. Украина независимая страна, она суверенная, да. которая также признала Россия, правильно? Так. Если народ Украины хочет в НАТО, он может этого хотеть? Конечно. И может войти в НАТО. И может, если его берут. И в Европу. То есть я знаю, что как бы, украинцы хотели вступить в Евросоюз. Да. Это И хотим, хотим. Вполне, как И Мы вполне адекватный, будем. Но... Это ну, лучше жизнь, все хотят хорошей жизни. Это, ну, это нормально, это здоровая логика людей. Жить лучше. В Европе лучше жить, чем в России. Ну, я в Европе не был. А где были, кроме Москвы? Да, во многих городах был, И в Керчи был, в Рязани. Но... но Керчь – это Крым. Ну, при Украине, когда еще очень давно я там был, когда он был... Ну... А, за, а за границей? А за границей не был. Хорошо. А, а сколько денег платили по как... контракту? А я контрактник, но я доброволец. То есть я как бы сам, последний, не военный. А, то есть вы идеологически um, Я идеологически пошел. Уже после начала спецоперации зарплата. Ну, обещали где-то... Как бы не собрать. Три оклада по 25 тысяч. 25 тысяч, по-моему, оклад. На 3, а это 75, да? Да, это ну примерно 1000 тысячи долларов. А чем занимались в жизни до этого? До этого ну работал в управляющей компании. Это ЖКХ. Наверное, у нас а кем? Инженером. А зарплата какая? там На тот момент, когда я там работал, где-то тысячу долларов была зарплата. Когда доллар стоил дешевле, я просто сейчас... Это государственная компания, да? Да. Сейчас я даже не представляю, сколько там долларов стоит. После этого работал менеджером э, фарм-компании, в общем. Но для Москвы там мало тысячи долларов, правда? Да. Тяжело же. Ну, немного. Ну, как бы я тогда только-только... А семья тоже москвичи? Да. Да. А кто есть? Мама, папа, брат. А мама с папой кем работает? М -м, отец водитель, мама фитнес-клубе, должность точно ну, не могу сказать, знаешь что там, ну, что-то с красотой связано. Ну, жили с ними, да? Жил с ними, потом, ну, в своей квартире жил. но ну, в своей квартире уже не в Москве, а в области. Что... Ну, купили? Да, в ипотеку. В ипотеку. И сколько оставалось платить ипотеку в долларах? Блин, сложно сейчас посчитать, но много. Много, да? А вот тысячу долларов, это сколько рублей было? Вот зарплата. Ну, тысячу долларов я получал, это было несколько лет назад. В последнее время я уже получал где-то полторы-две тысячи долларов, потому что работал в других местах. На тот момент это было... Тогда доллар стоил 44 рубля, по-моему, когда я начинал свою, так сказать, карьеру. И я получал 800 долларов. Это было 40 с чем-то тысяч. сорок. ну, минус ну, вот, ты, вот перед тем, как пойти добровольцем, да? А, перед тем, как пойти да, добровольцем, Да, сколько? сколько это, это долларов? Доллар? Я зарабатывал. Ну, рублей. Сколько вы зарабатывали рублей? 100 тысяч рублей, 105 тысяч рублей. У -у -у. Я... -у -у. Ну, хорошо зарабатывал. А где... Хорошо, тогда логика. То есть, если три оклада по 25, это 75? Ну, я уволился, уволился, чтобы поехать сюда. Ну, то есть, я как бы... Ну, работу можно было найти на, на... Ну, да, мог... на высшие деньги? Ну, или на выше, или на те же самые можно так было. Так, мотив был идеологический? Мотив был чисто идеологический. То ну, есть не, за Россию матушку каждого. и за империю, да, и за Русскую империю, да? Ну, не то, чтобы за Русскую империю, просто против э, фашизма. То есть мы... Нам показывали, что здесь пытают, там, отрезают конечности. Не для камеры это сказано. Русская да, мы все говорили все, что хотите. Можно ну, конечно, яйца, я, яйца отрезают. Ну, то есть я вот такой сижу, и мне как-то ну, не по себе от этого было. Я думаю, блин... Ну, надо помочь. Ну, в его? Я, да. Ну, то есть, когда я сюда приехал я и попал в плен, общался с военнослужащими вашими, ну, меня никто, как бы, не кошмарил. У вас высшее образование, я так понял, в. да? Высшее. А, что заканчивали? Академия строительства и архитектуры. В Москве? Ну, в России. Хорошо. Ну, то есть мы можем говорить на такие более глубокие темы. Вот вы говорили, что здесь там нацизм, фашизм. А вот э, нацизм, да, вот денацификация, то, что сказал там Путин, вы как бы э, смотрели эту всю байду, э, грубо говоря. А что такое нацизм? Вот в чем проявление нацизма в Украине? То, что знаем мы, то, что показывали нам, это то, что... Нет, ну, во вот что такое нацизм, да? Вот? Ну, вообще? Да. При... -при Как-то... Одна нация превосходит другие. Ну, понятие суперчеловека ну, – Иборманш. Да. Ну, сверхчеловек. Сверхчеловека, да. как у Германии, фашистской Германии был. Ну, вот. Кто, кто писал про Иборманш? Ницше. Сверхчеловек – это Ницше. Угу. У него, это от него тема пошла. Откуда Гитлера я как бы почерпнул все это. Ну, я думаю, что оттуда же все. все. А фашизм? Фашизм – это… Насколько я понимаю, форма правления политическая, когда диктуется все. А где родился он? В Испании, по-моему, или в Италии. В Испании, вроде бы. Муссолини. Оттуда. Италия. Италия. Бенето Муссолини, да, это фашизм. Угу. А вот какие признаки нацизма, фашизма были в Украине, вот из того, что вы смотрели? Из того, что я смотрел, это запрет русского языка, хотя по Конституции Украины он разрешен, русский язык и другие языки. но... Народов меньше. Тут же не только, ну, как бы украинцы проживают, если даже разбить по национальности, у вас тоже ну, условно многонациональная страна. Ну, ну, хорошо, то есть это раз, да? Давайте я... разберем это. И здесь притеснение русского языка? Язык, ну, я, ну, нет, потому что со мной общались на русском. Ну, вы верили в это, да? Ну, я в это верил, да. Хорошо. Второе признак нацизма и фашизма. Ну, то, что к русским, конкретно к русским обращаются плохо. Где? Ну, на ну, все территории Украины, что их там увольняют с работ, лишают политических мест, то есть там справа. Хорошо, а как вычисляют, например, русские? Это же Украина, украинские паспорта. Ну, это сложно сказать. Я не знаю, ну, состоятельный аргумент. От местных тех, кто тоже здесь в плену, кто с доме, знают, что у вас в паспортах есть э, строка национальность. Ну, не знаю, правда это или неправда. Ну и что? Ну, видимо, кто сам себя считает русским и как бы публично об этом говорит, того, наверное, притесняли. Вот так я думал. Так, так я думал. Потом политики... Не-не, ну хорошо, ну строка есть, да? Ну, у вас в паспорте пишут? И у нас нет. Хорошо. У нас есть национальность, и что? И как бы э, русский, который живет в Украине, и это для него они... проблема. Да. А в чем она проявляется? Вот как его типа... Ну нет продвижения по службе, по карьере, отношение к нему, как знаете, там Кацат, Москальды, там ну негативные. Серьезно? Серьезно? Да, это в России это все говорят, да? Это ну транслируется нам, да, и в общем-то люди, которые добровольно сюда ехали, идейно почти все ехали, ну вот против. А у евреев есть проблемы здесь? У евреев? Да, ну может, же тут типа нацисты или эти или фашисты. Хороший вопрос, потому что Зеленский еврей. Да. Ну, то есть. Ну, ну то, то есть, притеснять другие нации? Нет. Походу, нет, да? И русский здесь не, ну, не притеснял, правильно? Ну, вы же сами работаете в медиа и знаете, что в принципе все это, чтобы сформировать. Да я... да? а Общественное политическое мнение на самом деле мы шли забрать кусок исторической территории. Пришли забрать кусок исторической территории, да, нет, да? Я думаю, так. Ну то есть это дичь? Ну, скорее, да. Не, я просто спрашиваю вот, ваше мнение, да? Вот вы слушаем образование, образованием. Вот, вы первый человек, который говорит, знает тот кабинет Амоса он знает тот Каннитша, да? Вот мне просто даже приятно разговаривать. Ну просто ну, смысла врать не вижу, что мы там все такие белые пушистые. Да, нас качали, что здесь фашисты, здесь Упа, здесь э, там приверженцы Бандеры, которые... И все это как бы... Ну, создавали такой большой ком, колоритный образ там правосека украинского, который убивает детей русских там и так далее. Ну, вы же как бы обстреливали территорию Донбасса тоже. Это же ну, было, есть до того, как началась российская спецоперация. И, в общем... А россиян не было в 2014 году? Ну... Я тогда еще был совсем студентом, поэтому знать... Не я был на Донбассе, был. в Крыму я был. Не допускаю, что туда могли приехать э, просто добровольцы, но не регулярная армия. Официальных там, там некого, не В некоторых не было. местах было. Ну почему регулярная армия в Крым заехала без шевронов? Ну в Крым, да. Ну то есть беж, вы согласны? Беж, бежливые люди заехали. Ну это регулярная армия? армия. Это регулярная армия. А в, Хорошо, Дальний, Крым, а, ну, раз... вот вот Крым... Вот что не так с Крымом? Зачем Крым России? Здесь есть крымчане, и они говорят, что они сами ходили в Россию. А зачем Крым России? Ну, видимо, военно-стратегически важная какой, какой статус Крым имел в Украине? Автономии, насколько я Ну, понял. все нормально было? Да. Правда? Ну, то есть хотели автономию, у них автономия, то есть им никто не запрещал? Надо ну, раз... то есть люди сами могли провести, грубо говоря, если теоретически все было правда, и они сами хотели, грубо говоря, что-то изменить в статусе. Это же можно было сделать цивилизованным без русских военных? Ну, в теории, да. По-настоящему, как бы, это то же самое, что если сейчас в России, там, не дай бог, какой-то регион надумает что-то там отделиться, там же, ну, никто не даст этого сделать. А кто его знает, как сейчас будет? Ну, у нас здесь маленький такой информационный как бы, колпак. Мы мало что знаем из новостей. Знаем, что выбили нас из Харьковской области. Знаем, что референдум проводится в Херсоне. Псевдо-референдум. Ну, псевдо. Ну, для них это все равно референдум. Сказать прикол, короче. Я уже до этого... Я просто общался с русскими. Как бы наши зрители это уже слышали. но умный человек, да? Вот. Я был в Крыму в 2014 году, да, мы же на глубокие, на глубокие вещи говорим, да, и, э, там были иностранные журналисты, а вот так был, так как я, да, и журналисты, ну, они же серьезные, референдум будет проводиться и так далее, они же европейцы еще этого всего движения не понимали, что для русских все, короче, если так взять, они подходят к Аксёну, на, на, на полном серьезе его спрашивают, э, какой кворум? Смешно, да? Вы ну, понимаете, что такое кворум, да? Да. Это, ну, большинство, меньшинство, сколько людей вообще должно... Сколько придет, да? А. То есть квота и так далее. Знаете, что ответила Аксенов на полном серьезе? Он говорит, да это не имеет значения. Ну, вот... Ну, то есть понимаете, как проходил референдум в Крыму? То есть для них пришло бы 100 человек, они бы нарисовали 90 плюс. Проголосовало. Ну, то есть вы понимаете это. Ну, это по-российски. Это по-российски все, да? да. То, есть, то есть, ну, вы понимаете, какой референдум пришел в Крыму? Ну, как бы... Но, тем не менее, они ведь не выходили там на протесты. И сейчас вполне довольны, Крым отстроили. То есть... Да, ну хорошо, наверное, вот. некрасиво, но с точки зрения для местных жителей... Им, ну, им лучше стало. я Нет, никто не знает. Украинские СМИ туда не пускают, грубо говоря. Западные тоже не приезжают. Это же серая зона. Ну, хорошо, ну, вот Херсонская область, да, вы это все видели. Херсонская область, люди. Запорожка, они тоже выходили на протесты, когда зашли русские. И Но все. Против русских. Да, не... да, да. Есть кадры много с флагами. Херсон, это Украина. Ну, русским пофиг. Не, в этом смысле сейчас, да. Я, я уверен, что сейчас просто главная задача, ну, вот, наши хотят взять Одессу и отрезать Украину от моря, и все. То есть как дальше будут события развиваться. Потому что после того, что вот, ну, произошло, я так знаю, что погибших очень-очень много. И тут... Не досталось... вам хоть, ну, вот да вот мы там сидим, смеемся и так далее. Да, ну, вот. Смешного мало. Ну, ну, ну Смешного это реально мало, но смешно с этого всего долбайбизма, который там вещает в России. Да? Но вам хоть лично стыдно? Или это просто так вы говорите, ну потому что в плену? Не то чтобы стыдно, я не знаю, что это такое странное чувство. То есть я... Чувствую некую вину за то, что пошел против человечности. Ну, вот просто против человечности. Потому что это, ну, ну неправильно это, да, то есть забирать у кого-то дом, лишать людей дома, то есть вот эти вот разбитые дома, все это... Ну, так как я, там, патриот России, я делал то, что мне, как бы, приказывали. Так вам не приказывали, вы сами пришли? Или? Ну, я сам подписал контракт, и да? сам стал военнослужащим. И... Вас никто не тянул. Я согласен, что меня никто не тянул. Но лично для меня, конечно, ну, не было такой вот идеологической задачи там лишить кого-то дома, кого-то там сделать инвалидом и. Но это все русские сделали. И это все сделали мы, русские, да, в большинстве. Русская нация должна понести? Нация, я думаю, нет. Почему? Ну, как может нация быть виноват? Я думаю, что... Ну, вы, вы, вы же поверите. Отдельные люди, кто почему? в этом... Ну, как бы когда Сколько была задача? Вторая мировая война, ну то Германия долго платила репарации, правильно? Да. Хотя уже Гитлера не было. Россия должна была платить репарации, извиниться, встать на колени когда-то, извиниться перед украинцами за то, все, что сделали. Ну, опять взять же ту Германию фашистскую, нацистскую. там же силой же их как бы заставляли, да? То есть у них не было выбора у этих фашистов. Почему? Же там ну, вы, вы поговорите, вы просто никогда не были, они ну, исторически, они до сих пор стыдятся то, что у них было. Вот немцы сами. Ну, россияне, я тоже сейчас знаю, что там проходят какие-то митинги. Ну, это все жгут, такое. Детские лепят на лужайке. Детские лепят, то есть да, да, Ну, там хороводы какие-то и все. Ну, мне стыдно за то, что я вот это, как бы вот участвовал в том, что как-то не по военному все было, не по военным правилам. Что дрались мы в населенных пунктах. Вот это я считаю. за это. Мы... Стреляли в гражданской сами? Сам нет. И не видел, чтобы кто-то стрелял. И конкретно там в нашем подразделении вот эти вот истории про мародерство, про туалеты. Ну, для меня дико было. Вообще... Но вы ушли на харьковском направлении, да? Вообще, а мы... ну, я пришел, когда там уже... Было да, я понимаю, но вы сейчас ушли с Изюма, с и так далее. Там люди говорят и о пытках, и о камерах пыточных, и о братских могилах гражданских, с военными, которых ложили там. А, например, что людей убивали просто, что флаг был украинский. Ну, для, для меня это все дико. Я думаю, что люди, которые это военнослужащие, российская армия, это дело, они в России понесут наказание, когда они приедут. А вот вы, вот вы в плену уже... Ну, просто никто, я думаю, не пусть в Россию. И... Ну, как... Командование, которое улечит какого-то солдата вот в таких как бы аморальных вещах, они, я думаю, их там наперед отправляют, чтобы их загасили. Я думаю, что так происходит. Почему? Если это все было сделано, то почему сейчас мне должны там, например, забрать назад убийцу? Ну Почему? Ну Его забрать и судить в России. -то... Ну, кто будет его судить? Вот. Поэтому я думаю, что их просто напередок будут отправлять, чтобы их ну, убили. Ну, вы, вы же понимаете, что вот ЗАКов сейчас шлют. Это же убийца. Ну, что они будут делать с украинцем? За Зеков ну, да, да, вот Пригожин. Знаете, кто такой Пригожин? Знаю. Да. Кто это? Повар Путин. Да, но реально чем он занимается? Ну, я слышал за да, ЧВК Вагнера. Да. Вот было видео в соцсетях, где человек, похоже на Пригожина, агитирует Зэков. В России да. запрещено наемничество на статья. Бля. И Ладно, допустим, опустим. Да, запрещено, вопрос. я согласен. Юридически, запрещение. чтобы сам Пригожин кого-то агитировал, это, конечно... Да, я, но Пригожин я... уже вызнал вы, вы причастник чувака Вагнер. <свят> на прошлой неделе. К, к чему? Признал э, свой причастник чувака Вагнер. Нет, ну то, что он может там быть замешан, это как бы... Это не при... секрет. Это, это не для кого, не секрет. Для людей, которые находятся как бы, в военной теме, знают, да, кто такой Вагнер и чем он занимается. Но... А почему к в... Вагнеранце мне пошли? Ну, это ну и то, что наемники. Ну тоже по <свят> сути наемники ну, добровольческие. Не, ну я же как бы на государственной службе. <свят> ну, в смысле? А наемники не на государственной службе? Ну быть, я присягу давал России, а не Вагнера. Это <свят> они тоже дают? Я не знаю, какая у них там присяга, и что они делают. Я, ну как бы, что там у них пишет наше в ронах, там наши наша работа убивать, да, наша профессия убивать, да, наша профессия смерть. Ну то же самое у вас было. Нет, у нас не было таких шевронов. Ну, шевронов-то не было, но как бы цель одна это сама. Не, ну, военных все равно цель была все-таки... Захватить. Ну, выполнять приказ. Мы же как? Ну, Илья, ну какой приказ? Вы доброволец, да? Ну, Илья, ну, вы, вы же сами все понимаете. Я понимаю, ну вы, вы же знаете, что армия... Не поставили задачу, она приходит, это и делает. Почему? Вы добровольно пришли, это все Я делать. добровольно пришел, да почему и даже не за деньги понимаете вот даже вот, не за деньги. Да, вот первый человек который мне вот говорит что он реально пришел вот за всю эту байду симонян соловьева кто там еще есть вот это скобеева сумасшедший скобеева с ее мужем да. сумасшедший ну можно было бы поменьше врать и я думаю что по-другому можно было решить задачи которые ставились оно все равно захватить Украину. Вот такой уверенный империалист. Ну, не то, чтобы захватить, скорее, не допустить, чтобы в море могли войти чужие корабли. Да никто не, не зашел в море. Ну, или... Никто, и, да, наверное, они даже бы не зашли. Какие, блядь, корабли? Ну, а зачем Путину тогда это? Ну, как... Мы тоже... Да, ну, у нас есть ответ. Это же не только один президент, это все правительство России. Да, и вся, весь российский народ вот этом, да, вот да живет в таком вакууме, да, он смотрит, да, вот сейчас, пошли долбоебы, грубо говоря, там воюют с украинцами, а сейчас это их, да, знаете, что мобилизация сейчас? Знаешь, а сейчас это будет, как бы, каждую семью. И сейчас там орать женщины начали. Куда? И говорят, а зачем нам? Мы что, обороняемся? Мы атакуем, мы напали на Украину. Ну, вот, видимо, сейчас пройдут референдумы. и что? И что? Будет как оборона. Но все равно, как бы будут это. Не, не имею в виду, подведут к этому. А, как бы в конечных задачах, я думаю, что все-таки просто нужно море. И... Россия. Да. И, и корабли и... натовские. Чтобы не зашли, не, корабли над... не зашли корабли НАТО. Не зашли Вот вы, вы до сих пор уверены, да, в этом? Ну, стратегически важный объект, я до сих пор в этом уверен. Да. А за... Херсон, мне кажется, что там все-таки есть какая-то оппозиция Украины, которая хотела бы быть в России. Ну, сам я там не был, но я думаю, что все равно есть люди, которые. У меня там очень большие тех меньше или больше, не да могу 50% сказать. выехало через русских. Вы в курсе более чем 50%. Выехало через русских. Через да, за то, что зашли русские, они не хотят. То есть более чем 50%. А те, которые там живут, это же оккупация. Они не могут свободно выразить, они выходили на митинги. Сперва русские смотрели день-два, потом начали стрелять. Угу. Вы плохо проинформированы. Ну, якобы... Да, более смотреть. 50%... Да, там же людей <с на <с подвалы бросают, мучают и так далее. Ну Ты же там не можешь... Ну, как в России? У вас же свободы слова есть или нет? Условно есть. Серьезно? Ну... Мы можем говорить все, что хотим. Если, назовите И... мне оппозиционные СМИ, которые свободно работают в России. Ну до того, как закрыли Навального, Навальный вещал. В принципе, он очень много вещал. Я говорю сейчас, Навального уже давно закрыли. Сейчас. Где он вещал? Где он вещал? Ну в интернете? Ну да. Если бы не YouTube американский, ничего. А Где... на каких СМИ появлялся Навальный? Ну только в Ютубе, получается. Больше? Ну, ну или... какая свобода слова? Ну, он разделял общество, я думаю, что он понес как бы свое... То есть Навальный для вас плохой? Для меня был плохим, да. Потому что он ничего как бы не предлагал. Он был просто против чего-то, но не за что. А хорошо, а вот, ну, то есть вы смотрели, да, вот эти все публикации про Навального, да? Ну, я видел его ролики. Ну, то есть это нормально, что президент в бункерах живет и такие палацы типа делает то, что показывал Навальный? Это нормально для россиян? Про дворец Путина видео да, да, это нормально, да? Я думаю, что президент может в таком месте жить. Серьезно? Я думаю, да. А откуда деньги? Ну, нефти много в России. Ну хорошо, но это же народное достояние. Вы говорите, что там ресурсы хотят захватить. А это что, Путина ресурсы или русского народа? Русского народа, но президент России... И что? Ну, продолжите мысль. Вот. Мне просто интересно. Ну просто чем занимался Навальный? Пытался... если нет, нет, стоп, Путин. Рот, заглянуть. Стоп, стоп, стоп. То есть Путин может жить в таком дворце там на... Хуеву тучу хулиардов, да, типа долларов построены. Ну, я думаю, что да, тем более... А откуда деньги? Строилось это на деньги, опять, если исходить из ну, содержания этого видео, на деньги компании его, как бы, ну, товарищей-друзей. Да. Компании его товарищей-друзей, с кем софилированы, связаны с нефтедобычей. То есть, в принципе, это не прямое воровство. Это, знаете, когда говорят там... Вот у вас госконтракты, я не знаю, как... Хорошо. Это. Это, это частные компании были? Это были акционерные общества. Да, то есть государственная часть была там. С большим государственным участием, да. да. А это не коррупция для вас? Ну, коррупцию нужно еще как бы доказать, что он действительно что-то украл. Ну, в Украине, если такое происходит, то это называется коррупция. И все СМИ свистят об этом. Независимо ну, то, от того, кто бы это тоже был. Тоже есть антикоррупционные законодательства, тоже сажают и людей, что? но... Он в этом видео как бы не показал, в чем именно состояла, по его Деньги мнению, государственные? Коррупция. Деньги государственные? Нет, деньги были, это были деньги конкретных олигархов. Вот у вас же... Ну, компания, Коломойский? Комбо... да. Он Но был... Коломойский у нас не строит дворец в Зеленском. Потому что это бы был... Да может быть, просто у нет, который нашел бы такой дворец. Здесь, ну, расследовательная журналистика очень хорошо развита. Поверьте мне. Просто у нас это скандал номер один был бы что колмозки построил Зеленскому дворец какой-то. Ну... А у вас это, ну, то, то есть все нормально, да? Вы понимаете, что проблема в народе и у вас самом? То есть для вас окей, что Путин ворует деньги, для никого не секрет, весь мир говорит, что это, скорее всего, самый богатый человек. Какая зарплата вообще у Путина? Несколько миллионов в месяц, по-моему. Ну, сколько наверное, это? Ох, в долларах, ну, наверное, тысяч десять, пятнадцать. Ну, то есть это реально построить несколько дворцов и так далее, правда или нет? У президента не может быть зарплаты, он на полном гособеспечении. И я считаю, что нормально с ним все будет как бы резиденция такая. А для чего его скрывать, если это нормально? Ну, потому что это, получается, объект под охраной ФСО, его должны скрывать. Любой гособъект. И у вас, я думаю, также. Нет. У нас все знают, где резиденция президента. Ну, официально, официально, да. официально да? Он еще может бывать. То есть... Ну, а неофициально не может быть, потому что он президент, он публичная фигура. Ну, у нас немного иначе. У нас президента обороняют, защищают. То есть, и... Ну, вот это такой феодализм, да? Вот есть царь, грубо говоря, и у под нас... ним хохлы. Ну, Или рабы, нас... да? И хохлы, почему народ? У нас социалка очень развита, напрасно. У нас... Да я не напрасно. Потерей, я вы... просто стараюсь понять ваше мышление. Я, я понимаю, как бы вы снимаете и хотите, наверное, улечить чем-то. Да я не хочу рискован. ни в чем улечить. Ну, для вас нормально то, что, грубо говоря, ну, это государственные компании, большинство, и на гос... и, ну, это логика железная, и на деньги государственных компаний строится как бы дворец для президента. То есть, пиздинг денег это нормально для россиян. Скорее их на же денег же председателя государственной компании. Почему? Ну, это не имеет разницы. Если там есть часть компании государственные деньги, это деньги народа. Деньги народа. Что, Нефть... такое, что такое деньги народа? Мы же не в Арабских Эмиратах живем. У нас не полтора миллиона там, арабов живут, а 150 миллионов человек. И. Илья, эти по-русски как будет податки. Налоги. Налоги, да. Вы платите на налоги. Платим. Вот, народ работает, это налоги, нет ничего путинского, это все народа, все народ... ресурс народный, на нефти зарабатывают, за, за эти операции идут как бы налоги и так далее, нет понятия путинское. Так я и не говорю Путин. Нет, вы говорите, что это нормально. Чтобы президенту был, ну, как бы олигархи строили такие дворцы. За что строят? За преференции какие-то, за подряды, за тендера, что они... Это коррупция, Илья, это коррупция. Если, ну, разумеется, что... А почему да, они да, тогда проигрыш. построили ему это? У меня встречный вопрос. За что? Просто так, потому что они любят э, Путина? Илья. Ну, вы же понимаете. Коррупция. Ну, возможно, это... И вам это нравится. А мы не хотим так, как в России. Понимаете, мы хотим, как в Европе, чтобы было все честно и так далее. Поэтому мы хотим в Европу, а не в Россию. Потому что для таких, как вы, это нормально. Для нас это ненормально, когда олигархи что-то будут строить для президента. Ненормально это для украинцев. Извините, ну, у меня просто, ну грубо говоря, шок. Ну, да. И этот Навальный что-то старается вот вам доказать, а вы говорите, что это дебил. Я не хвалю Навального. Нет, чтобы вот о Навальном, он что говорит, что там Вася Пупкин, там другой чиновник, третий чиновник, там плохой, плохой, плохой, но взамен он ведь ничего не предлагает. Он ведь только пытается кого-то в чем-то уличить. Ну, находит, да. допустим, он, даже находит, он, да. Конкретного чиновника там нашли, у него какую-то там зарубежную недвижимость и так далее, и так далее. Но механизма борьбы с этим он ведь не предлагает как. Потом он собирал э, студентов на площадях, эти митинги. Людей потом поувольняли с работы, и все, о них забыли. То есть человек просто лишился карьеры. А, чего, вот, у, укра... а вот у украинцев это получается. Вот, например, был Янукович, да? Мы же шли... Мы... Янукович хотел сделать ту же самую систему, что в России. Вот то, что вы говорите, да? Но украинский народ вы... вышел и сказал, нет, парень... Вы еще и в Европу, как в Евросоюз хотели вступить да, ну, в Да, процедуру. но народ Возможно, смог, а, но народ смог сказать «нет» Януковичу. А почему русские не могут сказать, чтобы этот весь пиздец прекратился с Путиным? Потому что у вас с, с, в чем выбор стоял? Либо вы остаетесь как были, правильно, и там стагнируете, у вас все хуже и хуже будет. Да. Либо вы подаете... Да заявление в Евросоюз да. и вас, ну, да. вы там законодательство как-то меняете, меняете немного, да. там, и вступаете в евро, да. становитесь там, всем хорошо становится жить, то у нас такого выбора как бы нет, нам и так всем, в общем-то, хорошо. Потому что... За... То есть в коррупции, вот этом всем, всем хорошо, да? Ну, ее не так много, этой коррупции. пока нет, нет не ну как? Всего. Да я думаю, что если бы Навальный еще был... Ну, свободы слова нету, то есть вам это нравится. Ну, мы типа подошли к этому, что свободы слова нету. Не, ну мы не подошли. Мы можем об этом говорить, просто если мы будем об где, этом. Где на каналах говорится, что Путин, вот Путин, какой канал показал дворца Путина? Какой? Не было, согласен. Не было. Кто показал о а, домах а, генпрокурора Чайка, да, там был? Путин тоже это показывал. Это показывало на федеральных каналах? Только опровержение, ну, ну, в, опровержение. хорошо, это пока, ну, там залезобетонные как бы доказательства у Навального были. Ничего этого не было. У вас свободы слова нету, поймите это, Иля. Ну, Демократии нету. У нас есть законы, которые нам запрещают, например, без точных доказательств чего-то обвинять чиновников, там, власть в чем-то. У, нас... а у, у вас даже у нас если будут доказательства, законы. то все, этому типу, просто труба будет. Я, я не хвалю Навального, честно вам скажу. Но Навальный пытался хоть бы подсветить проблему. То, что у нас делают регулярно журналисты. С этим согласен, с тем, что он там, ну, пытался исполнить какую-то полезную он... работу. Да. А потому что такие, даже как вы, вот граждане России, говорите, что коррупция – это зашибись, то, что свободы слова – это нет, вот, зашибись, вы слушаете Токсимоньянов, Соловьевых, короче, и так далее. Вот это всю байду, приходите в Украину и хотите отхавать территории, забрать территории, убивать. Вот ну, это вам ну, нормально. У нас же есть еще отдельная как бы, э, оппозиционная политика, типа Собчак, которая была, например, против присоединения Крыма, она публично об этом заявляла. О, Бо! Собчак! Оппозиционный политик. Серьезно. Сколько там у него процентов? У вас оппозиции нету. 2%, по-моему. Да, Ксения, да, оппози... Ксения Собчак, да, Если Ксения Собчага, это оппозиция, держите мне четверо. В социальных сетях какие-то политические ломы. ну... Или Серьезно, честно, мне спокойно могут заявлять. В открыто, на... да? Их после этого не посадят. Ну, не должны. Но садят. Есть? Правда, есть. Ну есть такие, которые садят, кто, опять-таки, призывает приходить на несанкционированные митинги. Илья, вы молодой. Вам 26 лет. А вы мыслите, короче, как человек из глубокого Советского Союза или более того, как, как не знаю, как раб царя-батюшки. Я вам серьезно это говорю. Мир уже пошел вперед очень много. Поэтому украинцы не хотят россиян знать. Вы видите, какая между нами пропасть? Очень большая. И... Даже по, по, по мышлению. Откуда она взялась, вот это мне не совсем ясно. Потому что мы другие. Мы не честь империи. И никогда ее не будем. Понимаете это? Общаясь с украинцами, которые вот здесь, и с украинцами, которые как сформировали свое мнение после того, как мы зашли, и пробыли на территории Украины там несколько месяцев, полгода, да, мне уже ясно, что ну, украинцы, которые были причастны к боевым действиям, или чьи дома обстреляли, или те, кто просто видел это все, они, конечно, нас уже не просят за это. Дай Никогда. Бог, дай Бог, чтобы мы к какому-то мирному решению вопросов пришли, и хотя бы просто перестали воевать, а когда-нибудь может быть, следующее поколение и наши внуки смогут дружить, они уже другими людьми будут, и все это забудется. Не факт. Не факт. Потому что это через поколение принесется. Ну, я говорю то, что хочется, хочется, чтобы наши уже дети, которые к этому не причастны, и люди, которым к этому не причастны, от этого не страдали. Также и те россияне, которые сейчас там выходят на митинги, ну, я думаю, что... Ну, я вам скажу, и да. Их тоже не нужно. Обнять. Знаете, когда это может случиться? когда люди будут думать по-другому, но не так, как вот, когда Россия станет свободной демократической страной и признает весь народ то, что они сделали с Украиной. Те, кто будет обладать информацией, они признают это. Но я вам разговариваю, вы не верите. Если перестать смотреть один канал, то это ведь как? Они видят то, что видят, Паша видит то, что видит, и вот оно какое-то мнение. А если видеть все, то можно объективно. Но Объективно, да, мы зашли, и мы хотим отцапать это то, что есть.